Добрый вечер. Обратился я в автосалон Альтера за по покупкой автомобиля. Обслуживание мне понравилось благодаря менеджерам Семену и Ренату. В остальном все отлично прошло. Все хорошо, машину взял, нравится. Спасибо, ребятам.